Здравствуйте! С вами Елена Феоктистова, ваш юрист и финансовый консультант. Почему так бывает? Зарабатываем деньги вроде одинаково, а кто-то живет лучше, ездит на более дорогой машине, отдыхает лучше, а я каждый раз в кредитку залезаю. А уровень дохода ведь одинаковый, как так происходит? Все очень просто. Наверное, ваш сосед или знакомый знает принцип инвестора. Расскажу о нем прямо сейчас представьте что у вас есть деньги капитал и к вам приходит два молодых предпринимателя один такой весь зачитанный у него очки и от него может даже неприятно пахнуть но при этом он предоставляет вам классный бизнес-план показывает всю стратегию развития и рассказывает как он будет возвращать и приумножать деньги которые вы ему предоставите а второй инвестор, возможно, предприниматель, возможно, даже противоположного пола и невероятно привлекателен. Общается, чувство югора потрясающее, вам так легко и вам так хочется разговаривать и продолжать беседу. Но вот проблема, этот молодой предприниматель, с которым приятно беседовать, не предоставляет вам бизнес-план, а только говорит о том, что «да, ты поверь, я отобью тебе твои деньги». Так вот, любой разумный инвестор, прежде чем вкладывать деньги в того или иного предпринимателя, будет смотреть на цифры. И, конечно, он отдаст предпочтение тому, кто умеет распоряжаться деньгами, кто предоставил расчет. Даже если этот человек неприятен в общении, бизнесмен и инвестор в первую очередь думает о том, чтобы сохранить деньги и приумножить. А уже на прибыли от дохода можно будет пригласить в ресторан того, кто вам понравился также и в расходах. Прежде чем тратиться на какую-то вещь или покупку, оцените, сколько эмоций она вам принесет. Будьте инвестором в этих вопросах. Пришли в магазин, смотрите на какую-то понравившуюся вещь. Подумайте, сколько эмоций она вам принесет по десятибальной шкале. Если на уровне 5, тогда отложите эту покупку до следующего дня, а лучше на неделю. И вернитесь через неделю и оцените, нравится ли вам эта вещь так же сильно, как вчера или позавчера. Если нет, тогда и не нужно было на нее тратить. Помните, деньги есть всегда, главное разумно ими распоряжаться.